Всем привет, с вами Полинет, и сегодня я снимаю видео о своей бьюти-штучках, которые я давным-давно хотела снять, но до сих пор не сняла, господи, столько времени прошло, я хотела до 8 марта, сейчас какое? Блин, уже моей, моей сестры Даре прошло, Ух, круто! Итак, сейчас я хочу вам показать, что я наконец-то уже купила, что уже это было давно, но до сих пор не пользуюсь, потому что, ну, пока не надо... Сейчас я вам покажу свои любимые, вы штучки, ну косметику, да, логично. От Maybelline, потому что мне очень нравится косметика от Maybelline, просто и безума от нее. Это мой самый любимый бренд, серьезно. И вот в такой вот пакетике легко. Итак, что я купила? Открыть. И все это Maybelline, просто. Во-первых, я купила еще одну тушь. Свою... Свою тушь от Mobile, потому что она у меня уже заканчивается, и я не такую сильную взяла. Потому что, не знаю, <связать> разницы я не чувствую. Там есть вот такая вот тушь, и ее два вида, типа ультра, что-то там, черная, темная, уголь, там, хз, там. И вот такая, я такая... А где, где, где разница? Пожалуйста, скажите мне. Я не ощущаю ни одной разницы. Так что для меня это одно и то же. Вторая вещь, которую я купила, я эту вещь очень давно хотела купить, все попробовать. Это вот такая вот тоналочка. Тоналка от... Э, чё, Мейбелина? От Мэйбелин. И это просто сотка. А сотка это просто фарфор. Фарфоровые. Там еще было 95, но это прям ультра фарфоры какой-то такой. То есть для ультра таких вот светленьких. Надеюсь, что она мне подойдет. Третья вещь это вот такой вот консилер. Такой вот Так что вот эти вот вещь я тоже еще не опробовала. Но мне сказали то, что под вот эту вот сотку как раз подходит вот такой вот консилер. То есть идеально подходит. Это все мои beauty beauty штучки, которые я купила на данный момент. Да, это очень мало, но потому что у меня все остальное есть. Пока мне ничего не надо. Я не пользуюсь таким прям спросом <-truh> косметики. Но хочу еще, наверное, купить э корректор от Maybelline, потому что он у меня заканчивается. Он стоит даже дороже, чем моя тушь. Я прям в шоке. И что у меня, кстати, еще есть от Maybelline? Maybelline. От мебели у меня еще есть, ну, понятное дело, вот такая вот э, тушь у меня их... Вот. Кстати, чем они отличаются? Вот, то есть, вот эта тушь отличается от вот этой. Вот. Вот такие вот две туши. Здесь она более темненькая то есть более угольная такая. А здесь она не, знаю, не такая уж угольная. Ну, по сути, мне так сказали консультанты. Я такая, ну, Ладно, по подумаю, по сравню. Разницы не вижу. Потому что такую я уже покупала. Потому что, блин, это самая первая, которую я купила. Я просто ее никогда не выкидываю, потому что, ну, типа, она закончилась. Как раз расчесывать ей очень неудобно. Вот закончится вот это, я, наверное, не знаю, просто выброшу ее, потому что Можно же это расчесывать. Хотя я это не делаю, по сути. Не знаю, вот У них три, я ни одной не выбросила, ну, даже старую. Вот что у меня еще в мебели, так это корректор, который я вам уже показывала. Вот такой вот корректор у меня он еще есть, и он уже заканчивается, как я вам уже говорила. Я все время хочу купить еще, я им не пользуюсь так часто, потому что не хочу, чтобы он заканчивался. И, и, и думаю, в ближайшее время, в ближайшее время, это месяц, два, три. Это мое ближайшее время. Купить такую, такой вот коррект. Это были все мои юти-штучки, которые я купила на весну на данный момент. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить пальцы вверх, подписаться на мой канал. А с вами была и Всем пока-пока.